Смотри, там такие детишки уже. Смотрите, что Молодежь, а что вы их уже гладили, да? Да? А что они как? Забираешь? Детишки уже. берешь